Совершайте перевороты. Производите продукты и продавайте их скопщику. Утилизируйте награбленное и найденное. Правляйте городом и стройте свой департамент. Развлекайте. Пересылайте товары дронами и сбивайте их. Рейдите вас. Минимум до надо. Только самые нужные профили. Удобное главное меню. XPRP. IP в описании. Вы когда-нибудь видели, чтобы человек врал на разборки так, будто играет на сервере в последний раз? Врет с чувством того, что эта жалоба может оказаться последним в его жизни. Нет? Ну, значит, я вам сегодня покажу. В этом ролике я снова ищу и наказываю нарушителей. Либо путем обычного наказания своими руками, либо через подачу жалобы администратору. До какого-то момента я думал, то, что человек реально должен что-то нарушить, чтобы получить наказание. Но сегодняшний материал, который я собрал совсем недавно, меня в этом переубедил. Это будни администратора на ВастерПе айпи вы найдете в описании. В сегодняшнем ролике мы будем наказывать донатных администраторов, школьников-краймеров и прочих дебилов. Приятного просмотра! Так, ну я чисто ради галочки возьму профессию диджея. Там и так все равно на ней никто не играет, а я просто побегаю. Попробую привлечь к себе внимание тем, что я просто присутствую на серваке. Наверняка ведь найдется какой-нибудь имбецил, который захочет что-нибудь со мной сделать, знаю, тем самым нарушив правила. Здарова! понятно извините просто задать вам вопрос да не извиняюсь ну да давай а ясно, мега ясно. маньяк что поделаешь я тебя развязал а, там, прикольно он его придумал привязать так ну маньяк это окей Одного он быстренько связал Второго он прирезал То есть меня Все нормально Он не летел в толпу куда-то там не, на... не нарушал такие стандартные правила Которые делают ребята на большинстве маньяков Сейчас идет кам-час Я пойду в излюбленное место Около бандитовых школьников Обычно здесь сидит ну куча просто Болванов, которые крамят Но в этот раз кажется никто не застроился А нет, все же есть Люди. Ну, что-то никого нету, реально. Мне это не особо нравится. Я думал, я приду сейчас, а тут будут болванчики всякие на бандитах Пожалуй, и громилах сидеть. Ладно, окей, пойдем еще что-нибудь поищем. Амуниция. А, вам вы хотите приобрести оружие? Есть, нет оружия. А, тогда вам не к нам. Мне нужна ножка клитора для сборки оружия. Какого хуя нету ее у тебя? А мы не продаем продаю. Какую ножку, блин, ты можешь нормально объяснить? Я что ебу что ли? Ну я не знаю, ты понимаешь? Я не знаю, что это такое, блин. Ты посмотри, по моему, по моему голосу мне 15 лет, блин, Мне 15 лет, ты понимаешь? Что я могу знать? Что это такое? И всё, что это, я не понимаю? Инструмент, что это? не критер универсальная штука. Это можно использовать как оружие и как пропитание. Но а, если совсем тяжело. Я Мы не продаем такое. Нет, нет. Ладно. Ч ⁇ псих, блядь? ты несешь нах? Ч ⁇ вылетишь отсюда мудионах? Как общаешься, блядь? Вас 7,5. Держи, солнышко. Держи, солнышко. Спасибо. И чё это было, блядь? Ну <сэнкрия> пусть там сидит. Пиздай, <сэнкрия> всё. Ты, ты видишь, у меня Толган тол в руках, сука. Я включу сейчас удалители, удалю нахуй с того рта зубы твои лишние. <сэнкрия> <сэнкрия> зубы твои лишние. <сэнкрия> пиздой, пиздой. Что ты мне, сука, ответишь на это? Обмудок и ёбаный, блядь. Я пришел, сука. Я пришел коробку женских выделений купить, пидорас! Сука, шуганул деда, блядь. А все из-за чего? Все из-за блядской коробки в моем инвентаре. А то мне показалось, что он по зубам дали. У него рука дрогнет, блядь, выстрелит. Сейчас я ему приду это и скажу. Старая рыжая хуйня плешивая, отвечай мне на вопрос. Че тебе надо? Ты ублюдок старый рыжий. У тебя рука дрогнула по мне стрелять, да, сука? Я выстрелил в небо, два выстрела предупредительных. Ну, по мне решил. рука дрогнула выстрелить, сука, слабенький ты. Ты ждешь, пока я в тебя начну стрелять? Нет, жду, пока у тебя инфаркт схватит, блядь. Больше не приходи сюда, уебок. Ничего себе сильное заявление. Сильное заявление. Я же говорю, он слабенький, он хотел по мне выстрелить. Я сейчас, сука, найду какого-нибудь отбитого долбоеба. Он придет ему, последний его зуб гнилой вышибит. Нахуй. Эй, пиджак! Пиджак! А, Че, а откуда вопрос сейчас ударют? Понял, сейчас. Не, не <know> сейчас. спрашивай. Сейчас. Что, GTA, что а, 100, конечно, не раз, как вопрос, вопрос, Конечно, тупой вопрос встал? когда интересно. Ну, куда ну, на кого он он я, знает, я встал? Куда на кого я встал? хотел поговорить я работу предложить ну ладно Погоди! Пиджак, работать хочешь? Да стой! Мы домой идем! Мы домой идем, постой! Так, слышь, у меня работа для тебя есть. Напротив здания бар называется. Нужен чел, нужен чел в, в красном костюме. Старый дед охранником работает. Разбей ему ебало, плачу 30 тысяч, 15 час аванс, 15 после выполнения, давай. Смотри, у него ствол. Пошли. Ты, кстати, не забыл? Не? Какой разговор, мужик, ты да, о чем? Ну, супер. Давай, держи. Держи солнышко. Спасибо огромное. Туда его нахуй. Вот такие вот небольшие РПшки, хоть даже и рофловые, теперь в моих роликах будет появляться все чаще. А все потому, что один из комментаторов в недавнем ролике оценил РПшку с полицейским возле телефона. Комментарии я читаю, ребята, приятно слышать. Спасибо. Вот это вот Опа. Ебать. Тут банда просто. Сейчас мэра разъебем, прикиньте, короче, он взял, мы мэра вообще не трогали, он взял на нас, блять, этот как его, а, Ой, на можно? нас, а, с... взял, да, взял. Но мы всех раздели. Потерялся потерялся потерялся, потерялся, потерялся, потерялся. Ой, блядь. Вот вы сейчас, наверное, напишите то, что я сам виноват в том, то, что следил за бандитами, когда они обсуждали свержение мэра, гуляя по улице. Обсуждали свержение мэра, гуляя по улице, которая является по правилам сервера общественным местом. Без особой на то причины в общественном месте достали оружие и начали с ним щеголять, а также угрожать другим людям, которые просто стоят рядом. Ну, камон, ребят, они меня прогоняют куда? На противоположный тротуар? Где тоже будет все слышно? А то, что я слышал их обсуждение о свержении мэра, это, в принципе, не моя проблема, ведь я просто услышал их диалог, который они так открыто обсуждали, бегая по улице. Причем они бежали и обсуждали это от самой мэрии. При желании и наличии огромного количества свободного времени, можно тэпнуть всех и перебанить их за нон-рп. Доебаться до того, что бандиты в принципе такие диалоги не ведут так открыто, бегая по улицам города. А вот вам небольшой лайфхак по тому, как набить себе нормальное количество наказанных нарушителей, если вы хотите какое-нибудь повышение, будучи администратором. Не благодарите. Ну а я для затравки просто опиздюлю двоих из этой команды. Одного, кто угрожал оружием, другого, кто меня убил. Интересно очень получается. Что это было, блять? Нет, я нарушать не буду. Где-то тут была армия ТРП. Я помню, она на этом серваке есть, но мне его нужно найти. А вот армия ТРП. Понял. Так, значит, тэпаем двоих сюда. Это у нас кто? Мистер Картошка. Блять, Овнер, сука, конченый. Телепортировать. Еще он супер а чё такое? Чё происходит? О. О! Я здесь! А чё, на каком основании ты меня тапаешь? Какое? О, да ты посмотри на мой пин! Мне интересно, какое у меня нарушение? Ну, чё? метр П? И что? Чё такое армия ТРП? Сначала поясни. И какое там нон-РП? Мы с тебя собрались, хотели объявить войну мэру. И ты... Мне просто пришел, это ебать стоять быть, там. Я не знаю, но ты просто стоял там. Я армия ТРП нон -РП. Ты это подслушал все. Что это, армит РП, можешь сначала Брать правила, открой, дубина ебаная, сука. На админке сидишь, и не Давай знаешь ты правил. Не Но она купленная если что, так. Да мне до пизды, купил ты ее, подарили тебе или еще что-то. Ты на админке сидишь, ты правил не знаешь. О, хуй, я тебе должен сейчас объяснить, что значит говорить. правила армии ТРП. Открой правила и читай, ёб твою мать. Поскольку мои зрители не те самые одаренные ребята на экране, я вам могу объяснить, что я за правила им предъявляю. Но на РП, потому что они бегают по улице и в открыто обсуждают свержение мэра, а также человеку угрожают оружием, что сопрягается с правилом армии ТРП, которое запрещает носить оружие в открытом виде в людном месте без особой на то причины. Тому человеку, который меня слил без причины, я приписываю фрикилл и зону Фрикилл, я думаю, сами знаете почему. А вот с киллзоной не все так просто. Чел с какого-то хера подумал то, что тротуар возле его дома это его территория. Только так можно хотя бы немного логически объяснить почему он решил меня убивать. Но даже если разборка отзеркалится на какого-либо другого игрока и администратор, который услышит вот такое оправдание, он думаю тоже скажет то, что это киллзона. Ну типа поймите, Челс какого-то хера в голове себе выдумал территорию, стоя на которой с оружием, он может прогонять людей, а тех, кто его не слушается, он может брать и безнаказанно сливать. Это вполне себе Тянет на неузаконенную кил подробности, которые не обсуждали с администратором. Тебя слышно? Алло, меня слышно. Ао, все наконец-то. Я хил. Ну, кил И, пей, все, напишут, ну, и армия ТРП. человека уже или Че что у Гринация, ты ютубер зашел а, поиграть. А, и что? Это не отменяет от того, что, что ты долбое правила нарушил? Да, без оскорблений, пожалуйста. В смысле, я не оскорбляю, называй вещи своими именами. Переходить. В этом случае ты дубина. Ну, я тебя же не оскорблял, я тебе а ничего не А ты люблю. меня и не сможешь никак оскорбить. Как мне сможет оскорбить чел, который, блядь, в горисмот на серваке играет? Нет, это че... С которым не я вряд важно, ли когда-то в жизни увижусь. Камон. Для чего ты сейчас на меня наезжаешь? Я тебе что? В смысле похоже, наезжаю. Что... Ты мне, блядь, говоришь, поясни, Но что там, какое правило. Меня, Я тебе доходчиво объясняю, что, сука, открой правила сам через F4. И читай, что такое армия ТРП. Ты спросил, какое нарушение. Я тебе ответил. У тебя армия ТРП и нон РП. Молодец. Теперь ты... Болван младший. Какой младший, на тебе, бань меня, блять, ну у меня пинки, ты дыша, меня жёсткий И что, пинг. меня ебет, какой я у тебя пинг, знаю, ты намеренно ты взял, пинг. взял на меня, нацелился и ёбнул, пока стоял, ещё кто-то со мной говорил. У меня пинг, очень Да вкусно. меня не ебет, какой у тебя пинг, ты намеренно взял нацелился, блять, у тебя что, залип клавиши был? Или ты ошибочно из-за пинга на меня навёлся? Потерялся, о, сюда. О. потерялся, потерялся. Ой, блять. На одного единственного а, чела. Знаешь, я говорю, пинки, я всех героев, в опыте убил. Пиздец. Ну ладно. Чеши дальше. Вот тебе фотомана. Фрикил и. Один фрикил, нон-РП и армия ТРП. Супер. Фрикил и армия ТРП. Фрикил, армия ТРП и нон-РП. Какой нон-РП? Откуда? Ну оттуда Слышь, же. Откуда взял? выходит и армия ТРП, и фрикил. Ну, ладно, баня, Мне что, подробно объяснить, откуда нон-РП взялся? Я говорю, нет, все, все, бань. Ну я тебе на будущее могу я сказать. Понял, я... Ты стоишь, обсуждаешь то, как ä, создать переворот мэра, и в этот момент ты начинаешь ебашить челов, которые просто проходят мимо или же стоят рядом, ничего не делая. Прикольно у тебя тут. Да, вообще. Классно. После этого я начинаю следить за игроками, которые находятся там. Они все так же в открыто обсуждают свержение мэра, стоя на улице. Немного спойлеров: они попробовали зарейдить мэра, но каждому из них госы разбили хлебала. Не особо такой спойлер, согласитесь. Но причина этой войны была названа так: Жажда власти это, сука, самое-самое частое, что случается на Дарк РП, это жажда власти, в ком-то она внезапно просыпается, а чем она проявляется и как непонятно. Абсолютно каждый бандит младший, которого вы тепните который еще указал в причине войны жажду власти, не сможет вам нормально объяснить, в чем она проявляется. Почему я не играю за какие-либо крим-профессии могу с легкостью накидать несколько нормальных адекватных причин, которые можно будет классно объяснить администраторам или же игрокам. Все просто, потому что для них интерес войны с мэром это просто постреляться, прийти поебашиться и пойти дальше сидеть на манике. Никому почти в голову не приходит то, что можно объяснить даже эту сраную жажду власти хотя бы более менее логично. Ну вот, мы пошли зарейдили мэра, мэр убит, мы переизбираем в мэры нашего человека, чтобы например нашему клану было более выгодно играть на серваке на время жизни нашего мэра. Например, нас не будут рейдить госы или же на улицах обыскивать какие-либо полицейские. Такое бы объяснение потянуло бы на твердую четверку, но большинство войн с причиной жажда власти заканчивается тем, что да, они возможно убивают мэра и идут дальше дрочить маники. Охуенно! На ваших экранах я уже возвращаюсь на открытую территорию, которая является общественным местом. Там они все еще продолжают в открытую обсуждать предстоящую войну с мэром. А че ты? Ты же сам вчера говорил, что мне, я требую экшена. Вот ты сейчас будешь экшен. Да я согласен. Дрант учить. Оружево да, бери, оружево бери, оружево бери, оружево. Свободный человек. А ты откуда? Ты откуда? Ричбург. Короче, давайте вот без этого, зви, да видите, вот, э, на... Меняюсь. Раньше нож, пожалуйста, что Давай, давай, давай, Пошли, пошли. проверяй. Все хорошо, ничего не Нашел человек, не тимится тут ни с кем, блядь. Так у вас не зачем? Такой Отправил его вниз. Подожди. Сейчас я это наберу. А может помочь войну объявить? Буду? Ну, вдруг убросил, я не знаю, это да или это нет, но по сути, сейчас что-то будет интересно. Блин, я не знаю, это за ННРП сойдет, что они войну обсуждают прямо... Пригося. Минуту внимания, небольшое пояснение. Насчет этой фразы я тебе не мешаю. Посмотрите чат, там человек пишет о том, что здесь ходит ФБРовец. Его претензия выглядит именно так. Че он тут ходит? А если бы он его реально убил, то на разборках бы он сказал, а какого хера он ходит и подслушивает, что мы здесь обсуждаем. Сука, так вы дебилы это обсуждаете в людном месте. Тут может ходить абсолютно каждый. Клянусь, блять, я на стриме зайду как-нибудь в такой момент на сервак, когда будет очень много Онлайна и приду туда со своей подписотой, где будет очень много бандитов, которые будут делать что-то криминальное в общественном месте, и сука, каждый мой подписчик на вас будет блять, подавать жалобу, долбоебы. Это один из немногих случаев, когда я хочу направить своих подписчиков и зрителей в немного правильное русло, как я думаю. Так вот, убить этого ФБРца он не убил, но по факту, если бы он его забрал, то получается у чела был бы фрикил, и это их тоже нисколько не смущает. Давай, давай. Вот зачем не рассматривают, где там сейчас будут писем и А, он уже вышел с другой стороны, ну гений. Так, вот скажи. Чё Сила в надо? правде. Сила в правде, долбоеб, блядь. У него другой нет, вопрос нет. спрашивают. Сила в правде, блять, придурок. Объем я вину по выру, пожалуйста. Мы его тут собрались вот постройки сейчас, типа, Зайдите город. в здание все. А, да, да. Да. Да. Ко мне, ко мне все ко... А, да. У да. них оказывается, чтобы объявлять войну Ладно, я Нужно вы... сначала утвердить это с администраторами вот, это... это очень классно Вышел раз, вышел два, вышел три <свист> Угу, Меня наемный <свист> Жажда власти Какая нахуй жажда власти? Что она тебе, блядь, даст? Ты что до войны, что после войны с мэром? Ты будешь просто сидеть на маниках, блядь. Что тебе эта жажда власти дает, я не знаю. Только максимум жажда писать такую хуйню в причину. Слушай, а что это за причины войны такие ебанутые? Там мы же чё, жажда власти как делать? таковой. Нету. У них, блядь, жажда максимум сидит на маниках. Они что до войны, что после будут сидеть просто маники дрочить. Что знаешь, вот. Правильно, конечно, но фактически они же не нарушают ничего. Ну, блядь, я тут ничего не могу поделать. Хотя могу сказать выше, чтобы переписали, да? Ну, я не знаю, но как-то было бы интереснее, когда, например, типа они идут целенаправленно хуярить мэра, потом один из них быстро идет избираться. Это хотя бы так было бы уместно. Не, я помню, я так делал, да, вот жажда власти, ну, в принципе, сейчас можно это организовать, чтобы смотри, я... Смотри, вот я, вот ожидаем. сейчас, смотри, заканчивается война, вот давай просто чекнем с тобой, подождем, посидим, вот, когда закончится война, они должны написать в чат об этом? Ну, да, вот, Смотри, власти Борщ власти объявил его. войну, Борщ объявил войну. Да. Вот сейчас смотрим. Заканчивается война, что они будут дальше делать? Они меняют профу на ГОСа, не знаю, какого-нибудь. Нет, скорее всего, потому что им бы только бы постреляться, сам понимаешь. Это частое явление. Но когда я заходил, такого не было. Так это ж можно доебаться до РДМа и фрикелов. Вот именно. Молодец, правильно. Да. Ну смотри. Можешь всех откинуть, да? Да! ебать эти коварный план, слушай слушай, ну я их не просил войну объявлять по причине жажды власти ну, и ничего да. после этого не делать а там да. у них клан краймеров, ну типичных бандитов старших и младших, блять, и не совсем бандитов uh -huh. среднего калибра вот, час объявили, подожди ГОСа-24, на 7 НЛР это криминала все пятеро <coughs> ну че? да, я не знаю, им распиздон устроили Госы или нет если да, то я очень рад Да? Да, их распиздошили Тогда можно доебаться хотя бы до одного или? Просто узнать, в чем жажда власти заключается Ну, не, можно просто спросить, что они бы после убийства мэра делали Вот тут можно это уже... Это слишком прямо, он, бля, он так... сразу напридумывает хуйни всякой Типа, вот, я лучшую экономику, ну, вот это вот, блять, бредни всякие У Меня президенты школы так будущее не врали бы Неплохо ну давай, хорошо. Подожди, сейчас, сейчас, сейчас. Я типа ЖБ подам. У меня а. жалоба на главу бандитов. Глава бандитов, хорошо. Сейчас телепортируй, админ, пожалуйста, э в в в вебх. Пожалуйста, уйдите отсюда. Да. <с Katherine> <с ex> вот. Человек жалуется на вас за то, что. Вот, как я понимаю, нарушение правил войны. Ну, скажите. Смотрите. Жражда. Э, можешь в принципе начать, диджей, товарищ. Можете, в принципе, спрашивать у него вопрос. Жажда власти. Она проявляется в том, что мы хотим поставить своего человека власть и свергнуть текущую власть, потому что она нам чем-то не нравится. Насколько я знаю, тот человек, который меня позвал, чтобы я объявил войну, он мэром чем-то на пакости. Вот так. Все, что я знаю. Внимание, для тех, кто не понял, я перефразирую. Я объявил войну мэру без особых на то причин у себя и у своего клана, но меня позвал знакомый, который хочет просто с ним повоевать. Ну а хули нет, я же не просто так сижу на главе бандитов. То есть конкретно у этого клана и у этого главы бандитов не было особых причин на то, чтобы начинать войну с мэром и идти ебашить почти пол сервера, считайте. Думайте как хотите, но идти стреляться просто с игроками за компанию с кем-либо это такое из тебя оправдание войны. Пиздец, я пересмотрел. Посматриваю на стадии монтажа и слышу вот сначала фразу то, что вот мы хотим поставить своего человека, думаю, о, вроде бы что-то адекватное, а потом, да меня позвал какой-то чел, у него там какие-то с, с ним свои личные счеты, а я так, ну чисто считайте за компанию. Ну скажи ты просто о том то, что ну вот мы предлагали мэру свою защиту от своего клана, он нас отшил, причем очень грубо, нам это не понравилось, мы решили ему преподать урок, тем самым еще и свергнув власть и заняв ее каким-нибудь своим засланным казачком. Сука, это было бы просто лучшее, что я слышал слышал бы от школьника за последнее время но в итоге на жалобе он начал увиливать постоянно меняя тему то его позвал друг за компанию то у них жажда власти самый большой прикол в том то что он вот этой войной ни одного правила не нарушил мы его тэпнули просто чтобы уточнить что это за причина войны и чтобы за не последовало если бы они выиграли эту войну с мэром он с какого-то хера пересрался начал сваливать все на того друга который его позвал за компанию и начал врать администратором а это уже нарушение правила вот заблуждение а как бы, человек, я, я пришел, я сделал, ну все. Вот знаете, что я могу сказать? Потому что вам, мэр, чем-то не понравился, как вы сказали. Я Это неадекватное объявление войны. Так нет. Чем Если мы просто хотим поставить своего человека во власть. То есть, кто-то, кто будет править так, как мы хотим. Жажда власти, что называется, нет? Не, ну... Мы же хотим сделать по-другому. Ну как, как? Свернуть текущую власть, поставить своего человека. Ну да. А что в этом плохого, понимаю? Это же разрешено. Стреляться? Серьезно? А что такое? Так война разрешена. Причем При, причина, чего? Не, может, можете сюда типа, у человека, которому он там насорил, или не И все. Да, там уже снимаю. Я объявил войну просто, по его по его типа, заказу, скажем так. Ну и с ним пошел, собственно, мучить. Мы думали, что они нормальные, а сейчас она не его ноги. Ну не совсем по заказ. Как бы он, он тоже как бы, является бандитский фильм. и все. Извините, глава сейчас. бандита. Вы сейчас спутаетесь в своих высказываниях, так сказать. Вы путаетесь Сора Эми. У него не громила Сора Эми. Я вижу здесь уже нон-рп Потому что глава бандитов Который самый-самый главный Несмотря на то, что у него меньше хп, чем у других Крим-профессии Он принимает заказ на начало войны У какого-то ебаного громилу У какого-то ебаного громилу он берет заказ на то, чтобы начать войну да, Он сам до этого догнать мы, не мы может? Мы пришли как бы тоже к бандит, Ну, как бы тоже к сфере деятельности, у деятельности Ну, как, не, как не, не, не в хорошей сфере Мы пришли к ним Думаю, ну какая-то я организация. На помощь, как бы сказать. Так как они хотели бифлину. Вот и все. Чел откровенно краймят. Вы это видели по ситуации со мной. Я еще отмечу на стадии монтажа еще один момент, где они друг у друга банально, ну, фрикил заказывали. Просто потому что чел рядом ходит. Я в ролике? Чел, ты не в ролике, ты в жопе сейчас. Будешь правильно отвечать, то возможно из жопы ты вылезешь. Возможно, даже без нарушений. Прошу прощения за долгую задержку. Да, привет, привет. Слушай. Ну да, слушаю. Что случилось? Он не заказал, он просто позвал меня на помощь, чтобы где, я что-то не Где я заказывал войну просто. Где я заказывал войну? Это Дэвил, а скажи, что я нарушил, когда, что. Я не у тебя спрашиваю, я. Э... Сейчас данный игрок будет вам а, задавать понял, вопросы. Я понял, да, да, да. да. После чего я буду вердикт тоже да, выносить. Хорошо, хорошо. Слушаю тебя, Диджей. А мне можно у меня вердикт? Нет? заказал я ничего не заказывал ничего никогда ничего не... не заказывал что ты хочешь вообще какое что я нарушил ты повтори я не понимаю склады достаточно общественное место улица от начала до начала mm -hmm. они не на улице они вроде же не на улице делать не понял еще раз ну смотри склады за мэрии находятся, да. к ним дорога ведет улица от от начала до начала, там где лифт, еще вниз. Впад... Короче, дорога и тротуары, это общественное место достаточно? Дорога, тротуар, да, это является общественным местом. Ага. А, они минут пять, может быть, ходили, обсуждали это. Как они будут делать войну. Там проходили. Там, если я не ошибаюсь, еще ФБР был. Вроде как. Смотри, в их глазах это был как раз-таки ФБР. ФБР, э, извиняюсь. Еще извиняюсь, в их глазах был гражданский, то есть я при нем... Они, получается, mm -hmm. все это обсуждали. То есть это их вообще никак не смущало. Это был киллер yeah. на самом деле под маскировкой, но в наших глазах на тот момент это был для всех ФБР. Даже я так думал. Я а даже этого не знал. Вот, теперь знаешь. Потом я услышал, просто проходя мимо, но ну, я же хожу по общественному месту, я услышал, что один из них, кто там гуляет наталкивает другого на то чтобы пойти просто ну взять слить чела ну типа о чем тут ходит объективные причины на это не было фбр-овец тот якобы который был киллером он в этот момент успел убежать из склада что его в принципе спасло но если бы он не убежал если бы он решил там еще немножко стены поразглядывать то кто-нибудь из них все-таки нарушил бы фрикил. да Верно. Ну, смотри, в принципе, что я сейчас могу сказать насчет данной жалобы, Берш. Это обман администрации, потому что ты сначала говорил то, что заказывал, а Громила сказал то, что не заказывал. В итоге сейчас в твоих глазах это... в наших Подожди, глазах, они все обман. вместе? Вы все вместе, Рейд? Да, мы все вместе объявляли войну. А, а подожди, это немножко. делается же да, вроде бы а одним да, кланом. А, там по кланам вроде нет у нас такой как бы, субкультуры. А, да. Просто главное, чтобы были, были эти люди с криминальной деятельностью. Но он нам сначала говорил, что ты у него пришел заказывать войну. Потом он просто говорит, что ты пришел, предложил войну. И он вот так вот от версии к версии скакал. Смотри, смотри. Но ты там фигурировал. Смотри. смотри. Стой, стой. Хочешь я тебе даже демку показать? Хочешь демку покажу? Демку чего? Как все было? Ну, как все было? Как, как Да Я себя. не я не знаю, как все было, точнее, я ну, слышал. просто я не знаю, как это объяснить, просто вы пришли и начали на меня гнать, что я что-то не так сделал. Давайте да на тебя никто не, покажу, не гонит, что ты что-то не так сделал. тебя нужно, чтобы выяснить, Прямо что он говорит, правду или нет. Выяснилось так, что ты у него войну, по его словам, как он говорит, не заказывал. Все. Нет Нет, нет, нет, нет. Что нет? нет. Не все, все. Не заказывал? So. Молодец. Значит, у него за обман администрации, so. за попытку увильнуть и смену темы постоянно, у него обман. Потому что он не может нормально объяснить ä, yeah, подробности so. вот этой войны, которую они объявили. So. У него спрашивают, yeah. жажда But власти в чем проявляется? Ну, просто поставить человека. Я говорю, ну, станьте госами, туда напихайте своих людей. Потом мэра свергните uh -huh. каким-нибудь общим голосованием. Ну, это как один из вариантов Потом я спрашиваю про то, как вообще война началась Он говорит то, что вот у меня один чел заказал ее, пришел Потом он говорит, что э, все-таки этот чел пришел в сотрудничество Что-то типа такого предложил, вместе объединиться против мэра Потом мы тэпаем тебя и задаем тебе тот же самый вопрос Ты у него типа заказывал войну или что-то в таком духе? Ты говоришь нет, значит у него обман а, Ты тут, ты тут он, так, а, до, для прояснения всего лишь Ну я понял, понял то есть он, типа, так, извиняюсь, мисклик. То есть он взял, типа, и э, начал гнать, типа, кинул жалобу, как то Ну, да? чтобы да? просто да. одному да, соло да. по жопе не получать, поскольку глава же бандитов а войной, войной вот этим всем занимается. Он за это и отвечает. Но он решил а -а -а. на тебя спихнуть. А -а -а. Понял. Ну, короче, у нас, у нас началась война кланов, видимо, из-за этого начал мне я... подосрать, меня, да, меня хотел. Ладно, я, ретурните меня, я, как бы, хочу поиграть... Вот. Тебе я желаю удачи и, чувак, удачи с твоим планом. Хорошо, Там, спасибо. Барыш, ты будешь забанен по причине обмана администрации, а точнее, заблуждений. на что? А, на сколько хочешь забанить? На сколько Товарищ Средний срок. Два часа. Два часа, два часа? Это, это именно максимальный и минимальный, то есть два часа за обман. Ну, двушка-то да. Как и предписано в правилах. Блять, прикинь, я чел, меняюсь, чел меняюсь. сделал войну, Хорошо. чел пошел отвоевался, получил пизды, Тыпнули просто, сказал бы правду, как и есть. Отпустили бы. Нет, он начал еще что-то спихивать на другого человека. Охуеть можно. Причем при всем при этом он формально не нарушил правила войны, Знаешь, чисто мой совет, когда ты на жалобу появляешься, лучше не сразу все начинать говорить. Лучше пересмотреть ДМ, чтобы убедиться в своих словах. Потому что ты просто себя, грубо говоря, вгонишь с другими проблемами. Ты понял, в чем прикол? Стой, подожди, не бань. Ты понял, в чем прикол? Ну в чем прикол, давай расскажи. Я сейчас хочу вопрос кавпазы давайте в чем прикол ты понял <связывая> ну в чем он заключается в чем заключается этот большой прикол что, что я по своим словам, и меня вез... в том то что ты нихуя ничего не нарушил но тебя тэпнули на жалобу И, и я создал, блять, тебе нарушение из нихуя Ты теперь формально нарушителем считаешься Правило обман администрации ну, Просто потому, что я с тобой поговорил А как администрация должна работать? Я в чем то сейчас провинился или что? Я вот просто понять не, не могу А что с администрацией не так? Да, я не жалобу не подал, он ну, разобрал, я позадал тебе вопросов Тэпнули сюда чела, про которого ты говорил Чего подтвердил, то что ты Искал неправду Блять, это прикинь какой-то абсурд то Соглашусь, потому что ты, вот ты сейчас сам гонишь, сейчас на админов то что мы виноваты в чем мы виноваты ты? Если, мы, если ты сам себе дров наломал ты... блять на два я еще на первом матче я его отвечать. Бля, валидольчика блядь. при просто прикинь, чел не нарушил правила войны, а, как раз ситуации, за которой его тэпнули сюда. Если бы он нормально объяснял насчет войны, он бы ушел отсюда через минуты две-три в лучшем случае. В итоге он напиздился так, что подтянули за за за руку того чела, про которого он говорил, хотел спихнуть. Чего в итоге сказал? Я, блядь, не знаю, что он несет. он поехал, что он пиздит. Его убрали отсюда. Остается здесь один пиздобол, который правило РП ничего не нарушил, а администратора пытался наебать. Думал, что он реально что-то нарушал. Вот-вот. Сука, я с тобой давай, просто давай. поговорил, а ты умудрился нарушить, блядь, он на РП-зоне правила вообще всем ебанутый. Блин. Дай ему двушку, блядь. Давай. Ладно, все, давай, это даже лучше чем это даже лучше чем многоходовочка с войной да